Подкаст создан обществом скептиков, кроме этого подкаста мы также проводим каждые две недели встречи в Москве. Сейчас встречи проходят в антикафе «Зеленая дверь». Зайдите в интернет, посмотрите, где это находится, и обязательно приходите к нам как раз через две недели. А между тем у нас 21 выпуск, и сегодня 18 октября. Наш сегодняшний выпуск будет посвящен в основном не новостям науки, а ответам на накопившиеся вопросы. Мы всегда очень благодарны, когда слушатели высылают нам письма, и некоторое время мы практически ни на что не отвечали, но вот... Сегодня мы посвятим выпуск как раз этому. Ну и начнем мы с того, что у нас пока что еще очень общество скептиков молодое, и поэтому, например, еще не было ни одного случая, чтобы мы, например, проверяли какого-нибудь экстрасенса. Мы по-прежнему, друзья, по-прежнему работаем э, над значит, нашей над точнее, над протоколом, который мы хотим предложить. Просто это дело немножко затянулось. К нам еще обратился один астролог. Вначале мне сообщили о том, что есть человек, который готов, чтобы его астрологические способности проверяли. Человек, кстати, сообщил мне в письмом, а затем он вдруг неожиданно появился в нашей группе и стал нам предлагать различные вещи, называть нас воинствующими безбожниками. Причем этот астролог, он признается совершенно честно, что на самом деле он пользуется программным обеспечением. Он честно говорит, что это за программное обеспечение, поэтому, по сути, он тут вообще ни при чем. Фактически можно тестировать это программное обеспечение. Тем не менее, ты, Илья, дал ему конкретную там, дату рождения, и он выдал тебе гороскоп. Я дал нашему астрологу свои дату рождения, э, время и место рождения, чтобы он сделал натальную карту по этим данным. Он выдал на 20 страниц мне текста, э, где описываются разные аспекты, э, то есть э, нахождение такого-то знака в таком-то знаки в такой-то планете я не уверен как там они это делают в общем которые дают характеристику по отношению к нам мы сейчас процитируем самые сочные, на наш взгляд характеристики которые вот описывают меня. Мы попробуем вместе сделать это. Да, давай начнем с главного. Просто я понимаю, что, может быть, ты не очень хочешь читать такое о себе. Я вот эту первую фразу прочту за тебя. Да. А, значит, написано, что у тебя есть глубокий, неутомимый интерес к таинственному. А в частности, сказано, что вас глубоко волнуют секс, власть и оккультизм, а также, что гипноз, карате и другие умственные и физические техники, а, вероятно, очень популярны у вашей возрастной группы. Ну, да. То есть откровение, откровение. Да, все верно. Особенно мне понравилось насчет возрастной группы. То есть здесь э, указано, что Плутон в Скорпионе говорит о том, вы родились в 12-летний период, когда рождались люди, отличающиеся эмоциональной сложностью и глубиной. То есть здесь речь уже идет не только обо мне лично, а вот взять промежуток вот, в несколько лет, и сказать, вот все люди в такие-то годы, вот они имеют такие свойства. То есть здесь даже нет личностного описания, да, что-то вообще общее. Далее. Лилит в Девятом Доме. Лилит это, как говорил наш астролог, это, это типа часть лунной орбиты. То да. есть изначально они, когда начали придумывать, всякие планеты астрологи, когда еще не все были открыты планеты, они на всякий случай создавали там всякие эффективный лилит, прозерпины и прочее. А сейчас, когда понимают, что таких планет-то нету, они начинают выдумывать. Вот, то есть, лилит – это вот, какой-то промежуток лунной орбиты, то есть, дальний или ближний, непонятно. Вот, и вот она в девятом доме. Что за дома, хрен его знает. Ну, неважно. Читаем. Психологический образ врага, духовный или идеологический, часто за границей. Что это значит, я не знаю. Возможен отказ от своих убеждений, предательство учителю. Э, тяга к бородяжничеству, порочной эротике. Все сводится к сексу. Написано. Асцендент в Скорпионе. Асцендент – это... Якобы какая-то точка над горизонтом, э, в который, или которая была в каком-то знаке в момент вашего рождения. Якобы вот ваш знак зодиака, это э, в каком знаке Солнца находилось в момент, это вот кто вы внутри по характеру. Асцендент, это якобы то, как вы проявляете себя в окружающем мире, то есть кем вас видят другие. И вот сейчас Кирилл зачитает характеристику меня. Дает прочно-устойчивый характер с мало меняющимися чертами. За новые дела берется прочно, стремится довести их до конца. И буквально через предложение. Возможно, внушаемость, пластичность, чувствительность, податливость на влияние извне. То есть, фактически, две противоречащие друг другу фразы. То есть, получается, что, с одной стороны, устойчивый характер, да, с мало меняющимися чертами. То есть, не сдвинуть никак, но сразу же пластичность и податливость на влияние. Ну, может я чего-то не понимаю, но мне кажется, это... Ну, с учетом того, что астролог сам признался, что пользуется просто программами, он даже ничего не высчитывает, потому что он буквально через 10 минут, когда я его попросил, он мне уже присылал вот эту характеристику. Либо это просто рандомный набор предложений, либо я чего-то не понимаю в этих вещах. Так, а он сказал, что пользуются программами некоторыми. Двумя, а, две программы. Ну, ясно. Просто мне вспомнился один из выпусков специального корреспондента, конкретно Бориса Соболева, когда он а, на генераторе литературного бреда написал стихи, а, издал сборник, нанял актера, ну, или его команда наняла актера. Этот актер пришел а, в, в, в общество поэтов, они по достоинству весьма оценили этот сборник, сказали, вот какой молодец, многообещающий поэт и Есенинские нотки звучат и так далее. А это все было поставлено программой. Слушайте, это меня навело на другую мысль. Ты говоришь общество поэтов. Приходит кто-то в общество скептиков и показывает текст, который был сгенерирован специальным скептика-генератором. И мы такие говорим, да, он, он, он, он очень скептический да, текст. Многообещающий такой, скептик. Типа не верю ни во что там. Далее, мне нравится вот интересная вещь. Отношения с родственниками четко регламентированы. Мало братьев. Одному из них угрожает тяжелая опасность при падении с высоты или он утонет при разливе вод. Братьев у меня нет. Э, ну, ну мало, значит. Э, да, Все нет, правильно. это достаточно мало, согласен. Нет, тут сказано «Угрожает тяжелая опасность при падении с высоты». Ну, в принципе, да. То есть, если брат появится, даже чисто теоретически, в принципе, любому человеку угрожает тяжелая опасность при падении с высоты. <связать> а если будет написано «Не угрожает опасность при падении с высоты», мы должны подумать, что он станет парашютистом? <связать> Еще здесь есть в одном из абзацев фраза «Во время путешествий в чужие страны следует опасаться грабителей и преступников». Но у меня возникает вопрос. Только вот людям с этим аспектом следует опасаться. Все остальные могут спокойно ехать в Южную Африку и ничего не бояться. Я, наверное, понял, в чем эта фишка. Скорее всего, в этих 20 страницах содержатся абсолютно все качества, какие вообще только можно придумать. А человек просто читает, читает, читает и запоминает потом только те, которые совпали. Ну, эффект Барнума и... Да, в полном объеме использую. И, собственно, небольшое откровение. Когда составляли эту натальную карту, я начал читать, да, смотрю, что-то подходит, что-то нет, очень много действительно подходит под мое описание, вот. И я знал, что так будет, поэтому, когда предложила строго проверить меня, э, дату рождения, место и время я взял из потолка. То есть все, что он написал, то, что вот тут мне, в принципе, это подходит, ко мне не может иметь отношения, потому что я родился совсем в другое время. Ну что, давайте прервемся немножко после астрологии все-таки на что-то действительно научное. Небольшая новость у нас таки есть сегодня. Женя? <связано> Несмотря на то, что Кирилл сказал, что новостей у нас сегодня не будет. Почти не будет. Почти не будет. Но мне попалась заметка. О том, что группа исследователей в институте Макса Планка разработала, точнее разрабатывает перспективный метод для того, чтобы была возможность быстрого определения, пространственного распределения молекул в различных возбужденных состояниях. Именно колебательных, но сделал небольшое видение, чтобы было понятно, о чем речь. Есть релеевское рассеяние, когда у нас рассеянный свет имеет такую же частоту. Есть рамановское, когда частота у нас меняется, ну, на величину этого колебательного уровня. В случае малых интенсивностей, в данном случае, в данном случае лазера, у нас эти, этот рассеянный свет имеет очень малую интенсивность. Если мы его... Увеличим, то есть если мы увеличим мощность накачки нашего лазера, то возникнут линейные эффекты, и мы сможем ну, получить такой эффект, как индуцированное рамановское рассеяние. Оно дает некоторые преимущества, но исследователи пошли еще дальше в свое время, они придумали метод, в котором стали использовать два лазера, и возник такой метод, как когерентное рамановское антистоксовое рассеяние. В данном случае исследователи решили применить два так называемых генератора расчесок, Ну это есть особый вид лазеров, в которых спектр частот ну, имеет, образно говоря, дельта-функции, отстоящие на одинаковое расстояние друг от друга. В пространстве и времени это просто получается один очень короткий импульс. Они решили, вот здесь внимание, как написано в заметке на физорг, э, делать временную задержку между импульсами, но э, написано совершенно неверно. Вот почему я хотел про эту новость рассказать. Э, я перешел на сайт Nature. Естественно, саму статью мне не удалось получить, так как у меня нет какого-то количества... Э, Денег, ну, статья стоит хило, на самом деле, чтобы загрузить, прочитать. Но была доступна картинка, на которой было и ясно показано, что просто у одного из этого генераторов э, расчески э, меняют просто чистоту. Э, что это позволяет сделать? Рамоновский микроскоп, он способен определять молекулы лишь в одном состоянии, так как у него частота фиксирована. Так как здесь мы частоту меняем, то нам это позволяет пробежать весь как бы, спектр значений, быстро все разрешить. А, хотят а, исследователи применить этот метод а, в медицине. То есть сейчас а, на протеины у нас прикрепляют молекулы, органические молекулы красителей, и с их, помощью, с их помощью другими методами получают вот эти распределение по колебательным состояниям. Это нам это метод, который ну, позволяет нам понять, что происходит в какой-то химической реакции. Но сложность в том, что вот эта, вот эта сама молекула красителя может влиять на сами протеины, сами реакции и так далее. Этот метод сможет дать более простые способы. Но я вот хотел обратить внимание на то, что на физорге очень часто пишут с такими вот явными ляпами. Ну, во-первых, я хотел бы прокомментировать, что ты дал очень приятный и сильный контраст астрологии. Потому что мы только что читали какую-то ерунду, и тут нам рассказали про исследования серьезно. А второй момент, да, это очень хорошее замечание. Какое-то время назад мы разбирали новости с компьюленты по поводу, несколько выпусков назад, по поводу Луны, влияния Луны на сон. Помнишь, было такое дело? Да, помню. Так вот, я потом на следующий день прочитал эту новость в каком-то другом, тоже русском источнике, где было немножко не точно написано, и смысл менялся. Поэтому, конечно, ты совершенно прав, что нужно очень внимательно смотреть на то, что написано. Хотя, в принципе, наверное надо отдать должное, что в целом такие ресурсы, как Физорг, это даже та же компюлента, они, конечно, делают неточности, но, по крайней мере, они редко переверяют смысл, как бы не делают его прям совсем желтым, что... Ну, я вот просто вспоминаю, что говорил Игорь Тирский, то, что новости в нашем сегменте российском, они все в основном приводные. И вот та же компюлента, ну, грешит переводами плохими. Я вот сейчас стал... Ну, когда вижу какой-нибудь заголовок интересный, я, я читаю не перевод, я сразу, сразу перехожу по первоисточнику и читаю на английском, чтобы, ну, понять, о чем речь вообще. На компьюленте часто заголовки реально желтые, а когда ты начинаешь читать саму статью, там вообще другое написано. Или там нет какой-то суперсенсации. Новость там была. Что ученые открыли, что кембрийский взрыв был из-за того, что упала сыроид. А ты когда читаешь, ты понимаешь, что. Какой-то ученый просто высказал предположение, которое еще нужно доказать. И тот факт, что астероид упал, тем более там написано, что он упал в море, это вообще сложно доказать. А вот в заголовке уже написано, что все, это факт. Ну, кстати, это не обязательно связано с переводом. На физорге тоже часто такого рода могут быть. Ну, обычное дело для привлечения трафика. Или для пресс-релиз лаборатории может иметь в себе цель привлечения инвестиций. Кстати, друзья... Несколько раз уже нас просили поговорить о науке и о том, как она устроена. И я думаю, что в этом, в этом выпуске, поскольку мы решили его посвятить каким-то таким комментариям, это можно сделать. Просто поговорить о том, как работает наука, публикации, там гипотезы выдвигаются, как формируется теория. И я вот думаю, что можно было бы как раз вот в свете разбора этих новостей поговорить на эту тему. И я предлагаю начать с того, что, собственно, поговорить про публикации и какую роль они играют в науке, и какого рода публикации бывают, потому что, в принципе, скажем так, медийное пространство, оно соприкасается с наукой именно посредством каких-то публикаций, каких-то статей, которые выходят. И, в принципе, когда мы говорим с, с, на тему там, псевдонауки и лженауки, этот вопрос методологии, вопрос того, как, почему мы доверяем науке, он неизменно поднимается. И очень часто люди, которые, в общем-то... Очень интеллигентные сами по себе, они не представляют, как наука работает, и начинают давать аргументы, которые, ну, в общем-то, на самом деле не имеют силы просто потому, что неверно представляют, как работают ученые сегодня. Ну, тогда я продолжу, сказав то, что когда начинают все-таки обращаться к первоисточникам и так далее, ну, вот люди, которые раньше далеки были от всего этого, они, ну, как вот считают, написано в статье. Ну, значит, это, знаешь, там, 99%, что это так. Но, на самом деле, во-первых, есть э плохие журналы, у которых, ну, допустим, низкий impact factor. А потом э есть журналы подделки, ну, их тоже надо уметь определять. А есть хорошие журналы. Однако, чтобы, допустим, какой-то эксперимент признали ну, достоверным, что действительно так. Надо подождать, пока другие серьезные лаборатории сделают перепроверку. Потому что когда один человек, даже если он хороший такой исследователь, что-то обнаружил, написал, ну считается, что это пока не говорит ни о чем. Надо ждать перепроверку, подтверждение других групп. Ну, я думаю, если обобщить сказано, то это, собственно говоря, миф номер один, который у обывателя сидит в голове. Это миф об ученом-одиночке, что вот есть какой-то ученый, который сидит в лаборатории, он что-то обнаружил, бабах, или там напечатал в журнале, так двойной бабах. Все, это истина. Но на самом деле современная наука давно так не работает. Наверное, собственно говоря, наука и никогда так не работала, но все-таки раньше, когда речь шла о каких-то более базовых вещах, наверняка какие-то такие вещи были скажем так, возможны, это было легче перепроверить, поэтому не было упора на сообщество. И вот практически вот в бытовых разговорах каких-то люди, как правило, демонстрируют непонимание того, что сегодня наука — это сообщество, и она немыслима без сообщества. То есть, кроме, фактически, у науки существует два основных компонента. Первый — это контролируемый эксперимент, корректно поставленный, чтобы исключить самообман, чтобы исключить влияние каких-то других параметров. Это первый момент, который знают все как минимум из курса школы, потому что на, на уроках физики либо позволяли детям ставить эксперимент, либо им просто рассказывали, там поставили то, там взвесили, поняли, что как работает. Но очень мало говорится о втором факторе, а именно научное сообщество, то есть перепроверка. И научный консенсус, то есть когда большая часть научного сообщества считает, что что-то вот работает именно так, она идет именно за счет такой децентрализованной независимой проверки. И публикация в журнале на самом деле является только первым шагом, началом диалога на тему очень часто публикуется какая-то статья и затем идет еще много лет дебаты какие-то другие ученые пытаются повторить эксперимент если что-то не срабатывает они пишут опровержение, провержении говорят вот нам не удалось получить если кому-то удалось получить они может быть скажут что они получили какое-то уточнение и это может продолжаться очень долго вплоть до того что некоторые гипотезы они проверяются десятки лет я еще хотел такой вопрос поднять конечно это из ракурса теории заговоров и паранойи, но иногда сталкиваешься с такими фразами, что вот как будто бы вот существует некий заговор ученых или что-то такое, такая всеобщая фальсификация. То есть, например, от креационистов порой можно услышать, что ну, в вопросах эволюции начинаешь говорить, говоришь, ну вот есть множество доказательств, да, куча данных, куча исследований, он говорит, это все брехня. Потому что вот они служат там Ротшильдом, Рокфеллером, им это выгодно. Как это им выгодно, мне непонятно. Но вот выдают такое, что вот такая всемирная фальсификация. Вот что можно об этом сказать? Ну, нужно ответить, что креационизм это заговор попов. Ну, а можно... Им это реально выгодно. Можно сказать так. Во-первых, чтобы какая-то группа, ну скажу, не сговорилась, а договорилась о чем-то. У них должны быть общие цели, они должны иметь какую-то связь друг с другом, то есть, ну, чтобы какое-то научное сообщество, чтобы каждый ученый знал каждого другого, ну это просто ж нереально. А потом ответ вот насчет того, что всех спонсируют Ротшильды. Ротшильды могут влиять на каждого ученого в области, в каждой стране и так далее. Ну, По-моему, это тоже нелепый аргумент. Я хотел бы сказать, для того, чтобы скрывать правду, ее нужно знать. А для того, чтобы ее знать, нужно потратить очень много сил, времени и ресурсов. А, как мы знаем, человечество не обладало большими ресурсами, чем оно обладает сейчас фактически вот такие вот конспирологические теории, они действительно исходят из того, что, кстати, не только вот такая, а вообще любая теория конспирологи, которые говорят, например, что кто-то там скрывает или, например, знаете, там уничтожает русский народ посредством чего-то или, или какой-то еще народ уничтожает, они всегда как бы исходят из концепции, что люди, которые это делают, конечно же, разделяют их взгляды, хотя на самом деле это может быть не так. Да, и всегда у меня вопрос возникает. Если так тщательно скрывают, как этот чувак узнал? Значит, не очень. Если на ютюбе есть, это значит, что не очень-то скрывают. Плохо скрывали. Да, плохо скрывали. еще такой момент. Заговор вообще с какой целью? Ну, допустим, зачем им скрывать информацию? Ну, как бы с точки зрения крессониста получается, что информацию специально скрывают от него, но это же, прошу прощения, ЧСВ овер 9000, что вот он какой-то особенный, вот, вот именно против него идет заговор. Я хотел бы сказать по поводу выгодно-невыгодно. Что бы ни происходило с каким-либо человеком, с группой людей, с, там, с нациями, с государствами, всегда это кому-то выгодно и кому-то невыгодно. Вся, вся эта теория Загоров — это лишь э, красивая поэтическая э, трактовка э, вот именно чувств, которые возникают у людей, когда они видят вот это вот этот вот процесс. Одни получают э, какое-то преимущество от, от падения другого. Вот именно из этого ощущения, от этой эмоциональной окраски и рождается вот эта неверная трактовка происходящего. Еще потому, что очень много элементов разных — у человека есть желание связать их все воедино в какой-то нарратив. И поскольку, ну как сказать, мы обладаем, наш мозг вообще в принципе занимается постоянно поиском каких-то закономерностей, и он в этом смысле даже немножко гипертрофированно занимается. Не случайно мы, глядя на хаотичный узор обоев, можем обязательно увидеть какое-нибудь лицо. Это, это наш мозг работает. И когда мы смотрим на такое большое количество параметров, мозг продолжает работать, искать закономерности, и они находятся. Ну, по, по поводу кому выгодны заговоры, ну, я не могу сказать, что, например, какой-то век уже был позапрошлый век, когда ну, негры считались какой-то низшей расой, то есть и это было распространено, собственно, среди всего белого населения. Это было, естественно, выгодно, потому что тогда их можно эксплуатировать. То есть так как оправдано тот факт, что они глупые, они не способны заниматься наукой, никакой нормальной деятельностью, поэтому их нужно эксплуатировать. То есть превосходство белой расы было реально выгодно. Ну вот вам, пожалуйста, выгода от сложной ну, идеи, скажем так. Кстати, такой любопытный момент, так как у белых черных биохимия отличается, то ну, некоторые заболевания у белых... Ну, неудобно, эффективнее лечить одним образом, черных другим образом. Отсюда тоже возникают такие вот теории ну, такого рода, о том, что вот этот метод специально сделан для того, чтобы там, вот, уничтожить черных. Да, в докторе Хаусе был чернокожий чувак, который с криком требовал, дайте мне эти таблетки для белых, хватит меня травить. Ну, просто они на него не действовали, потому что у него другой организм. Ну вот, э, Кирилл, когда э, миф номер два размечал э, от... не, можно, я, можно я, секундочку, другой, не другой организм, а другой диагноз. Потому что организм у всех ну по одинаковому принципу. Нет, принципам. стоп, стоп. А то, а то вдруг неправильно поймут, неправильно поймут, что другой организм. Мы, Болезнь мы, это была та же. мы один вид, мы один вид организм да. в целом у нас одинаковый, просто на кого-то чуть-чуть больше действует, на кого-то чуть меньше. Э, Кирилл сказал такие фразы, по которым я сейчас продолжу, как гипотеза и э, научный консенсус. Вот э, когда ты вопрос только задал, какого плана там статьи? Во-первых, э, ну, во ну в, в общем самом виде гипотеза. Потом может быть модель какая-то построенная, теоретическая, из которой следуют какие-то выводы. Ну и говорят, вот, поставьте эксперимент, проверь, проверьте. Может быть идти какая-то модель с экспериментом сразу, ну которая объясняет явление. Может идти эксперимент, ну эксперимент поставили, какой-то любопытный результат, теории нет. Ну вот в таком общем виде. Потом в области... Ну, сугубо теоретическая, ну, да, да, да, допустим, теория струн. Но там, скорее, ну, эксперимента там нет как такового сейчас, так что... Но я бы сказал, что с точки зрения строгой научной формули... строгих научных формулировок, теория струн, на самом деле, как бы не теория, а скорее гипотеза струн. И теория струн это такое э, название, которое стало популярным именно в медийном пространстве. Но на самом деле под теорией в науке понимается хорошо подтвержденная целая э, система гипотез. Но ну, смотри, тут какой момент здесь интересный. Когда начали развиваться теории, ну, которые называют теории объединения, возникла теория, так скажем, струнный подход. Причем особенность в том, что из математики там гравитон естественным образом получается, ну, без всяких фокусов. А потом добавили суперсимметрию, а, суперструны. А, однако, ну вот, как я понял, нахождение бозона Хиггса опровергает эту суперсимметрию, но не суперструны, а как бы, ну, так, да, является такой, самой многообещающий Моделью, а теория мембран да, на данный момент, насколько я понимаю. Так что тут такие вот дела. Но э, я, я просто к чему? Поскольку мы говорим просто про устройство науки, то вот теория, гипотеза... А, просто понимаешь, Кирилл, проверять можно по-разному. В том числе и теорию струн, ее проверяли математическими методами. То есть она получила подтверждение со стороны математики. То есть э, она, она не получила еще подтверждения со стороны классических, классической физики, там, наблюдения, но это, на, это нам еще предстоит. Но, тем не менее, подтверждение есть. Это, это не просто фантазия, не просто высказанная как бы, гипотеза, которая э, имеет какую-то там предсказательную силу и, и ничего более. А это именно уже теория. Она может быть слабая, она может быть сильной, но это уже теория. Окей. Okay. Ну, то есть, я вам сказал, что гравитон там появляется, естественным образом. Ну, естественно, но, естественно, и объясняет явление квантовой физики и теории относительности. Давайте теперь перейдем к следующему такому мифу. Как бы. Мы его немножко упомянули в первом про ученого одиночку. Итак, ученый на самом деле не одиночка, это научное сообщество. И второй миф... Это то, что если что-то напечатано в научном журнале, вот как ты сказал, многие люди считают, что значит, это уже истина. Конечно же, человеку, который э, вообще не является ученым, сразу нужно сказать, это будет очень сложно сделать. Вот, например, я не являюсь ученым, и мне читать научные статьи очень трудно. Более того, сейчас у нас, поскольку наука очень усложняется, в принципе, каждый, каждый ученый занимается очень узкой областью. То есть уже сейчас невозможно практически, ну, очень трудно представить человека, который был бы специалистом хорошим и в одной области, и в другой. Может быть такое возможно, когда области, ну, очень близкие, там, физик, там, э, такое направление и какое-то смежное. Но это тоже большая редкость. И чем дальше у нас развивается наука, тем более будет узкая специализация, потому что просто, ну, человек уже с такой объемом знаний уже просто не справляется, и нужно уже фокусироваться на чем-то одном. В журналах, к сожалению, на сегодняшний день, в научных, и это есть реальная проблема, о которой говорят скептики в основном, кстати. Я не слышал, чтобы такое говорили ученые. Говорят часто скептики, то есть люди, которые популяризуют науку и делают образование. Нет различий между предварительными исследованиями и какими-то более серьезными а, вещами. Предварительное исследование их большинство, их очень много. Большинство исследований в мире, которые проводятся, это предварительные исследования. Что они себя представляют? Это, как правило, закидывание удочки, так скажем. То есть, это эксперименты, которые не настолько серьезно сделаны. Они не настолько серьезно сделаны, прежде всего, потому что это не стоит больших денег. То есть, идея сделать о том, чтобы посмотреть, есть ли что-то в этой идее вообще. И если что-то в этой идее вообще есть, то это предварительное исследование публикуется. И дальше, если какой-то интерес возникает, люди либо получают грант на него, либо там, это может быть даже не связано с деньгами, исследования-то проводятся в разных странах, не везде даются гранты, где-то, например, государство может поддерживать какое-то направление. То есть, дальше эти исследования, если они кем-то кем дальше продвигаются, они идут на следующий этап, где проводятся более серьезные испытания. И когда добавляется контроль, если на самом деле эффекта нет, то на каком-то втором или третьем этапе может оказаться, что а нет, на самом деле идея была неплохая, но она не подтверждается. И около, ну, если дать какую-то очень грубую, но э, цифру, я думаю, что порядок будет правильный, где-то 60-70, а то и 80% предварительных исследований оказывается, ну, не доходят до последнего этапа, потому что идей людей много, а правильных-то идей не так много. Поэтому, когда мы, когда мы читаем научную статью, Сделать вывод о том, предварительная она или нет, бывает очень сложно, особенно не специалисту. Здесь, конечно, есть некоторые общие правила, которые во многих случаях будут работать. А именно, что предварительные статьи, как правило, имеют название более общие. То есть, там, если речь идет, например, о медицине, это будет там, новое, новое направление в лечении там, не знаю, простуды. Это будет... И когда вы видите название такого рода, здесь могут быть два варианта. Первое. Либо это предварительное исследование, очень простое, которое вот просто закидывает удочку в какой-то конкретной гипотезы, Либо, второй момент, это может быть ревью, то есть обзор по большому количеству исследований. Но правда, в случае ревью очень часто это указывается, что это ревью, и есть даже специальные организации, которые занимаются этой деятельностью. Поэтому здесь спутать трудно. Так что, если вам кто-то дает почитать статью с таким общим названием, скорее всего, предварительное исследование. Все клинические уже испытания, это как правило называется «клиническое испытание», которые уже действительно прошли через большое количество шагов и приходят к последнему этапу, когда уже можно высказать не просто там гипотезу, а сказать мы подтвердили гипотезу контролируемым экспериментом. Эти названия статей будут обычно очень узкоспециальными. И мы привели гипотетический пример простуды. Изучать его может быть там клиническое испытание лечение простуды там у детей. В период такой-то, в, в случае там таком-то, э, и с таким-то э, таким процентом успешного результата. Что-нибудь такого рода будет. Э, как правило, названия статей реально очень длинные. Э, и э, при этом э, заявляемые результаты редко бывают сенсационными. Потому что, ну, конкретно, когда дело касается медицины, в биологии все сложно. Работы, вот такие, не дошедшие до э, последней стадии исследований... Но они же все-таки остаются в базах, и их могут находить шарлатаны разного рода и ссылаться на них. Ну, то есть, надо учитывать, что есть срок давности просто. Я хотел спросить, так а в чем, собственно, проблема с публикацией вот этих промежуточных своих достижений? Ну, проблема, почему скептики иногда бьют тревогу на эту тему, именно потому что то, что Женя сказал, совершенно то правильно. То есть их некорректное использование, да? Да, идет? их некорректно используют, Их это можно делать, потому что эти исследования никак в журналах не разделены. Предварительные исследования печатаются прямо рядом с клиническими испытаниями. И э, были даже предложения в журналах прям делать. Первая половина журнала – предварительные исследования, там, часть вторая журнала – клинические испытания. А зачем так много предварительных? Зачем столько мусора? Не-не, а, это это второй вопрос. Это штука предложение. Действительно, может быть, с практической точки зрения, например, если журнал печатает в основном клинические испытания, то да. А есть какие-то журналы, которые печатают, например, действительно очень много предварительных исследований. Просто нужно понимать, что, допустим, если это какая-то работа научная, она длится, допустим, пять лет. Первый год занимают расчеты, там два года предварительных исследований, там три года каких-то стоящих исследований. Очень часто научная работа начинается вообще с обзора литературы. И это это само собой. Опубликуют. Да, и я считаю совершенно нормальным опубликовать обзор, опубликовать какие-то результаты расчетов, опубликовать моделирование на каких-то простых моделях. Это совершенно нормально. И тем более, что... Срок работы очень длительный. Во-первых, публикации нужны самому, там, тому, кто публикуется, кто работает. Во-вторых, это ну, то есть, это не ерунда, это реально э, показывает, на какой стадии он находится. Там тоже могут быть интересные выводы для его коллег. Э, это тоже читается и критикуется, и то есть есть у этого своя ниша. А, ребят, э, у нас с вами. Э... Маленькое раз, разночтение в понимании. Uh, то есть для меня мусор это публикация планов. Это мусор, это ни о чем. Это, это на уровне фантазии, фантазии, которая там uh, опирается на какой-то опыт до этого, их или, или кого-либо либо еще. Но тем не менее, это, это фантазия, это планы. Промежуточные результаты это уже результат. То есть, э, я очень плохо отношусь к публикациям планов. Вот, вот это для меня мусор. Предварительное исследование, исследование не обязательно публикация планов. Ну, это да, вообще не публикация деле. планов. Предварительное исследование – исследование. Это реально проведенный эксперимент, например. Ну, вот такой пример. Психологи хотят, ну, вот, предполагают, что есть какой-то эффект. У них нет сначала возможности проводить... Ну, опрос, скажем, десятка тысяч человек. Они проводят там среди ста с чем-то. И вот получают какой-то какой предварительный результат. И тем не менее, если мы говорим про исследование на... предварительное исследование на, на сталь людях, предвкушая большое исследование на десяти тысячах людей, ну, этого... это разного уровня работы, и... Оно, и предварительно оно не должно Публиковаться в Nature Должны быть вот В этом случае, конечно, должны быть про, Какие-то профильные э, Более популярные журналы Которые как раз будут привлекать внимание И привлекать людей Для э, формирования ну, В данном случае Психологических э, исследований э, Набирать экспериментальные группы Но... С Nature нет проблемы Никто из обывателей не захочет Платить деньги за статьи даже если, ну, вот у меня есть возможность к институтом приобрести, ну как все равно меня не тянет. Ну мы можем говорить тут не только про обывателя например вот если меня например я например могу считать себя обывателем с точки зрения науки хотя я интересуюсь ей но я не ученый это значит что если я начинаю читать серьезное какое нибудь исследование по медицине я с этой точки зрения дилетант правильно но действительно дело не, в, не во мне а скорее дело в журналистах каких то которые пишут которые например, интерпретируют пресс релиз по исследованию какая нибудь лаборатория или какой нибудь институт делают пресс-релиз. И таким образом может быть не так важно, что именно обыватели будет читать, Nature там, или кто-то еще. Может быть это будет делать СМИ. Но даже для СМИ нужно, чтобы... Сейчас очень мало, например, журналистов, которые специализируются в публикации именно, например, человек говорит, я вот публикую только по медицине, только там по той тематике. Сейчас такого мало. Сейчас много интернет-изданий, где журналист печатает все подряд. Вот ему сказали сегодня поговорить про спорт, а завтра поговорить про медицину. А послезавтра поговорить еще про что-то. И он как бы вот то, что он за два часа там в интернете нарыл, то он и выдает. И речь идет прежде всего об этом. И потом вот то, что ты говоришь по поводу Nature, то есть по сути ты предлагаешь свой способ отделить предварительные исследования от непредварительных. То есть ты на самом деле предлагаешь просто другую форму того же самого. Но на сегодняшний день, насколько я знаю, журнал может публиковать предварительные исследования наряду с клиническими испытаниями. И это действительно с точки зрения вот, распространения критического мышления, скептицизма и корректного отношения к науке может быть проблемой. Вот, вот то как раз то, что говорил Женя, что хватаются за статью, которая является предварительным исследованием, а они ведь часто бывают с сенсационными названиями, ведь нужно получить деньги – на исследование, ведь нужно заинтересовать потенциальных, потенциальных либо университет свой заинтересовать, либо фонды, которые выдают гранты. Поэтому эти предварительные исследования еще грешат как раз вот такими вот общими названиями: возможно, излечение рака, возможно, излечение простуды, еще что-то. Конечно, там более аккуратно формулировки, но ухватиться за них легко. Вот поэтому э э э некоторые. Я думаю, что, возможно, предложение действительно прям вот об, делить там журнал на две части не очень хорошее. Но каким-то, может быть, другим образом, либо вводить номенклатуру, либо что-то еще. Я уверен, что, может быть, к этому придет. И тут давайте как раз перейдем к э, такому третьему мифу про науку. А именно про то, что наука является догматичной. И что вот наука, она не меняется. Это миф, который э, связан, психологически понятен. Действительно, у науки есть определенная степень инертности. И эта степень инертности, она имеет практический смысл. И вообще, когда мы говорим про науку, и про то, там, публикуют журналы, там, э, еще что-то проводят исследования, контролируемые эксперименты. Я думаю, что вот когда человек говорит, что да наука неправильно делает, да они не знают, что делают. Особенно, если речь идет действительно о думающем человеке, который хочет разобраться, то ему можно просто объяснить цель, по которой все это делается. То есть, наука – это... Довольно сложное занятие, которое имеет какие-то определенные правила. И эти правила сделаны с целью того, чтобы исключить самообман, чтобы попытаться разобраться в том, как устроен окружающий мир, наиболее точно, ну, ошибаясь как можно меньше. И когда мы ставим перед собой такую цель, то многие методы науки, они рождаются даже ну, вот самостоятельно, ты понимаешь, ну, вот по-другому вот контролируемый эксперимент нужен. И постепенно, там за десятилетия эти правила установились ну, с ту форму, которую они принимают сегодня, но но эти правила продолжают меняться. Мы продолжаем думать о том, как бы сделать их еще более точными, чтобы позволять нам еще меньше ошибаться, исключать все больше человеческий фактор. И вот ты, Женя, упомянул импект-фактор у журналов. Что это такое? Ну, грубо говоря, фактор влияния. — Допустим, цитируемость, ну и вес, То есть, индекс цитируемости, вот как э, Ну, не только. Ну, скажем, индекс цитируемости. Ну, допустим, у Nature он очень высок. Высокий импакт-фактор там. Э, цитируют очень много статьи и считают, как бы, это, ну, таким проверенным хорошим результатом. — Хотя есть критика, например, того, что импакт-фактор может не говорить о чем-то, например, если исследования хорошие но по каким-то причинам их, может быть, много на него не ссылаются. — или, например, не ссылаются пока что. Или, например, бывает, что исследование неудачное, и на него ссылаются много. И у исследования появляется большой индекс цитирования. Еще зависит от области. В разных областях он совершенно разный. Неудачный результат – это тоже результат. Порой э, как раз складывается дефицит материала, который бы указывал исследователям, что «вот, вот так делать не надо». А многие совершают эпи очень эпичную ошибку, многие исследователи. Они, они публикуют только хорошие результаты. И поэтому очень много исследований, они, они, они стопорятся, потому что каждый набивает одни и те же ошибки, просто потому что он не знает, что не нужно делать вот так или вот так. Но на самом деле есть немало людей, которые защитили кандидатские диссертации с экспериментом, который дал отрицательный результат. То, то есть они, это сумели, совершенно нормально. они сумели сделать вывод, что, типа, вот теперь мы знаем, так а, не работает. И как бы они на защите говорили, типа, теперь мы, теперь мы знаем, что этим путем двигаться не надо. Вот так. Нет, тут дело не в этом, что а, была какая-то область, надо было прийти исследование, так и нет данных, непонятно, так или эдак. Ну да, то есть это должно быть не на пустом месте, это Тру, должно быть что-то новое все равно. Ну, ну, человек как бы выступил маленько первооткрывателем в маленькой сфере показал, что, например, вот, э, если это естественно научное там, что ну, не подтвердилась какая-то его теория, если это прикладная наука, что-то не работает, ну, он все равно, как бы, всю свою работу сделал. Задал научный вопрос, получил на него ответ. Ответ отрицательный. Все нормально. Да, и вот Кирилл еще сказал, что, ну, вот, критика о том, что некоторые работы хорошие, мало цитируют. Но это проблема, скорее того, что если выйдет а, в какой-то короткий период а, 10 работ о каком-то, ну, скажем, новом эффекте, 10 разных авторов, а, то преимущество получит либо тот, кто опубликовался первый, а, либо тот исследователь, а, исследователь, у которого уже а, ну, скажем, статус есть, но он считается таким серьезным экспертом. И это проблема, скорее, ну общая, психологическая просто. К чему я говорю этот миф? Вот ты, например, правильно обрисовал такую вот проблему. Я еще хотел поговорить про индекс Хирша. Сейчас вот, например, в науке пошла вот такая тенденция. Индекс Хирша – это индекс не публикации, а индекс фактически отдельного ученого. Это индекс, цитирую, а, по-моему, индекс, который публикацией, Uh, в международных журналах. Uh, да, uh, давайте с вами, как бы на примере. Вот что значит индекс Кирша, например, 3? Это значит, у исследователя имеется три публикации, uh, на которые ссылались 3 и более раз. Так, например, если индекс 1, это значит, что у него одна публикация, на которую ссылались один раз. У него может быть сколько угодно uh, и, быть издано статей. Помимо этой, но на них не ссылались вообще. Так, например, если индекс э, э, Хирша 40, это значит, что у него 40 публикаций, на которые ссылались 40 и более раз. У него может быть 300 публикаций в общей сложности, но просто э, на них ссылались меньше. Но там еще зависит от того, в каких журналах печатаются, потому что индекс Хирша, он смотрится по определенным журналам. И, например, такая интересная ситуация сложилась, что когда вот эта тенденция она идет вот последние несколько лет, и она вот приходит в разные области науки, и многие наши советские ученые оказались с очень низким индексом Хирша. Хотя это уважаемые, серьезные ученые. Но просто за счет того, что, например, они мало публиковались, скажем, в тех же англоязычных международных журналах, у них индекс в связи с этим очень низкий. Индекс считается по базе данных. То есть в зависимости от того, сколько публикаций, на которые ссылались в данной базе, такой индекс и будет высчитан системой. Э, да, и есть такая проблема у наших ученых, потому что большая часть из них публикалась когда-то в советское время, в советских журналах на русском языке, лишь изредка переводились, именно поэтому у многих из них э, сейчас индекс Хирша там 2, 3, 4, 5, ну, там, там в лучшем случае там, 7, 10, 15. Ну, 15 это, это, это реально клево для наших. Ну, подсчет идет по базе Web of Knowledge, Web of Science. Естественно, журналы там в большом ассортименте представлены, но в индекс Хирша берутся не все, а берутся, как я говорил, самые влиятельные, допустим, у которых импакт-фектор высокий. И насчет того, что у исследователей из Союза оказался вот такой индекс низкий, ну, не стоит уж тут жаловаться слишком на это, ну, по, потому что наука на английском языке все же, общемировая. И если, допустим, какие-то исследователи в Индии пишут свои журналы только на индийском, ну, не будут э, люди из всех других стран заморачиваться, переводить сами на английский, разбираться, там включать этот журнал, не включать, ну, они поступили проще. А мы недавно с польского переводили сами чтобы получить <смех> информацию. <смех> а я хотел еще немножко рассказать про инертность в науке. Э, на примере, например, новой военной разработки. Что если, например, э, нужно внедрить новое стрелковое оружие, то существует критерий. Оно должно стрелять э, в 10 раз точнее существующего, то есть, которое уже на вооружении. В 10 раз. То есть, если оно стреляет на 10% точнее, это не считается. Есть, вот... Или, например, если внедряется какая-то новая техника или технология, она должна целую кучу проверок пройти, таких как в состоянии ли существующая промышленность в нормальных количествах выпускать ее, обладаем ли мы технологиями, будет ли это с экономической точки зрения востребовано. Ну и естественно, она не может быть лучше на 3%. Она не может быть экономичнее там, на 3%. Просто ради этого нет смысла все перестраивать. И в науке то же самое, что очень-очень-очень маленькое какое-то продвижение, э, какой-то э, небольшой там группы ученых, оно э, ничего не сдвигает не потому, что ученые такие закостенелые, там, не способны к новым, э, не могут новое как бы принять, и так далее, просто есть определенная ступенька, которую как бы вот первооткрыватель должен перешагнуть. Он должен именно что-то серьезное внести тогда, чтобы люди чувствовали, что ради этого стоит что-то менять. Например, это не важно, это может относиться исключительно к методологии. Если есть какой-то новый подход, люди должны ощущать, что этот подход реально что-то изменит. И что? Игра стоит свеч, и вот эти все гигантские усилия, они будут не впустую, что какая то будет продвижение. И неважно что это. Лекарство новая новая технология. Вот везде есть какая-то планка, ее нужно перешагивать. Так что инертность это нормально, как бы. Иначе мы бы уже давно потратили все имеющиеся бюджеты на какие-то совершенно... Ну, вещи, которые не дадут реального эффекта. Не говоря уж о том, что требуется время на то, чтобы убедиться, что чье-то исследование действительно верно на это да, и, время. Да, и вот насчет инертности. Во-первых, сразу хочется сказать, что самая инертная вещь – это религия. Она, кстати, и самая догматичная. А наука как раз не неинертна. В ней происходили такие вещи, о которых говорили Куна и локатос. Они развили позитивистские подходы о том, как развивается наука. То есть, если, допустим, многие знакомы с Поппером, который говорит, что мы вот делаем суждение, если оно доступно к специальной проверке, значит оно верифицированное, с ним все в порядке, и мы можем фальсифицировать его, найдя опровергающий пример. Вот у нас наука так, мол, скажем, работает. Ну, естественно, много проблем у подхода Карла Поппера. Вот, допустим, а, там, что такое истина? Ну, вообще, вот его в подходе такого вопроса не стоит философского, ну, он же философ. А, потом а, кун локатос, ну, то есть а, смена парадигм. А, то есть, вот у нас была одна парадигма, мы на ней наработали какие-то данные. Прошло время, пришла другая парадигма, и она начала нам давать результат. А, другой подход то, что у нас есть некоторое ядро оно вот у нас как бы движется, вокруг него более слабые э, гипотезы, так скажем, они проверяются, сменяются, то есть какой-то центр остается, а вокруг него вот наслоение это меняется. Э, то есть то, что э, есть примеры ну, первого, второго и третьего. Теперь насчет догматичности. Если у нас есть какой-то аксиматический подход, ну, в физике конкретно, то есть у нас есть электродинамика и, скажем, вот у нас снова там уравнение Максвелла, Но это все-таки не такая уж аксиома, которая взята с потолка, а данные эксперимента нам очень четко говорят в пользу этих уравнений. Ну и в других областях точно так же, в термодинамике, например. То есть, под этой совокупностью, всем есть конкретная экспериментальная база, которой в религии, в частности, попросту нет. А я еще хотел бы добавить, что одним из э, залогов э, от догматизма, от инертности в науке, является то, что в, о, ученые, коллективы ученых... Там, э, Коллаборации ученых, они постоянно находятся в условиях конкуренции. И именно конкуренция является залогом продвижения науки вперед, потому что идет постоянное соревнование. Каждый хочет быть первым. В конечном счете, именно он там хочет получить э, премию Филца или Нобелевскую премию. Э, и когда мы э, видим в условиях конкуренции. Э, есть э, единая позиция, это значит, что э, обращая внимание на э, всякие нападки от единичных персоналей э, спорных ученых, э, например, рационистов, которые, собственно, учеными собственно, не являются, достаточно просто посмотреть, что они публикуют, э, то, то же самое индекскирши и так далее. Нужно понимать, что если бы были уязвимые элементарные моменты в любой научной теории, там, будь то там, синтетическая теория эволюции и так далее, там, может быть, там, ну, в физике, понятно, то тогда бы, безусловно, это бы, это бы нашли. И тот, кто это бы нашел, безусловно, получил бы сразу Нобелевскую премию. То есть тот ученый, который докажет, найдет уязвимое ядро, например, в синтетической теории эволюции, он сразу получит Нобелевскую премию, потому что это будет просто феноменально. Также я хотел бы добавить пару слов по поводу того, что сказал Ливон. Ливон все-таки говорил о технологиях, не о фундаментальной э, науке, а именно о технологиях, когда идет с -с соревнование каких-то технологий, которые там и получают преимущество те, которые там просто в силу своего влияния и так далее. Ну да, то есть мы скорее говорим об инертности науки с точки зрения методологии. Как она работает, как она устроена. И позволю подвести итог цитата из классика. Настоящий ученый всегда отвечает за базар. А Я вот хотел просто резюмировать третий миф. К, чему, к чему все это говорилось. К тому, что регулярно выходят какие-то исследования того, как работает наука. И эти исследования делаются учеными, самими учеными, которые публикуют исследования, например, насколько часто э, рецензируемые журналы принимают ерунду. Совсем не, это регулярные исследования, они, как правило, известные довольно, и за них хватается сразу различного рода шарлатаны, которые говорят, смотрите, наука ужасно работает. Тем не менее, э, такие вещи публикуются неспроста. Например, недавно вышло исследование, которое проверяло, насколько хорошо происходит рецензия в журналах с открытым доступом. Это журналы, которые берут деньги на самом деле с авторов и позволяют читать эти статьи любому желающему. Ведь обычная модель рецензируемого журнала, вот как мы уже несколько раз говорили, это деньги берут с читателя. И это довольно дорого стоит. То есть, как правило, эти журналы работают по схеме того, что покупают у них университет по подписке. Если вы просто хотите вот, прийти на сайт и купить статью, она может быть очень дорогой, вплоть до того, что с может стоить 100 баксов или 200 баксов, запросто. Подписка? Mm -hmm. Подписка? Нет. Одна, ну, статья. одна статья. Да, одна а, статья. Не, а подписку, как правильно. правило, оформляют университеты. Вот, uh, а... Some thousand dollars. Да, очень много. <laughs> Совсем. Там, то есть там, да, там, там. Открытые журналы у них другая бизнес-модель. То есть, они берут деньги с авторов. В результате у них появляется как бы, такая вот мотивация брать как можно больше авторов. И, может быть, не так, не так активно, не так честно или не так тщательно делать вот это вот рецензирование. В общем-то, соображение элементарное, но хотелось бы проверить. И вот человек, я вот сейчас, то там пару месяцев назад вышло это исследование, не помню, кто его делал. Просто стал отправлять, сгенерировал сотню разных статей. Там одна статья с вариациями. И стал отправлять вот такие вот журналы с открытым доступом. А, ну и там в э, цифры что типа где-то половина журналов приняла эти статьи. Там какое-то количество журналов отвергла отвергло. Самый известный журнал с открытым доступом plus ONE сразу отверг. То есть это среди этих журналов, и, безусловно, есть и свои какие-то очень хорошие, серьезные журналы. Но много приняло. В принципе, цифра неудивительная. Она всплывала уже до этого несколько раз. Где-то половина журналов из таких с такой бизнес-моделью действительно единственное что это исследование можно покритиковать потому что не было контрольной группы не было от если бы все эти статьи точно так же были бы отправлены в журналы с обычной моделью то есть закрытые журналы с рецензированием интересно было бы сравнить какой там процент журналов приняла бы этого было сделано не было но суть всей этой истории состоит в том что сами ученые постоянно тестируют процесс науки индекс Хирша был введен недавно не просто так, а потому что пытаются еще лучше как-то выстроить этот научный процесс, пытаются еще лучше выстроить вот эту вот систему рельеф-экспертизы, чтобы можно было посмотреть, вот как все, это, как все это работает, кому можно доверять больше, кому меньше, и чтобы это было сделано не на основе каких-то, не на произвольной основе, а на основе действительных заслуг человека». Также и с публикациями постоянно придумываются разные бизнес-модели, разные мотивационные модели, разные схемы, чтобы как можно э, чище была наука, как можно тщательные исследования. Э, насчет отправки в э, журналы, ну, скажу, второго типа, думаю, там будет 0%, э, никакие не примут. Э, просто знаю случаи, когда хороший исследователь э, пишет работу, ну, такую приличную, допустим, физрев, и ему приходит ответ. Ваш эффект тривиален. Дают ссылки на работу и говорят, сделайте то-то и то-то. Тогда может. И можно будет публиковать. Да, Женя правильно говорит. Там, воп... там мало того, что читают. Там, чтобы опубликоваться даже не то, что просто в журнале, у которого индекс там цитирования 0, но индекс ведется, да, и есть журналы, у которых даже не считается этот индекс, но есть журналы, у которых индекс считается, но из за э, какой -то, из за того, что, например, это какая-то не очень цитируемая сфера науки, и плюс он еще российский, и там, короче, стремится к нулю это число, но он входит как бы в перечень ВАК, то есть такой местного разлива уважаемый журнал, и они не только читают внимательно, они еще и 10 раз тебе вернут и заставят как бы скорректировать, начиная от какой-нибудь запятой и там подписью под рисунком заканчивая тем, что как бы насколько это актуально, то, что ты вообще делаешь. Ну, я думаю, что про науку-то говорить можно очень-очень долго, и мифов про науку очень много. Ну, а хочу я завершить наше обсуждение последним в сегодняшнем выпуске четвертым мифом про науку который встречается наиболее часто, когда вы начинаете с кем-то спорить, особенно когда речь идет о верующих, а в какие-то сверхъестественные штуки, вам скажут следующее, что вы знаете, наука это, конечно, круто, но вот сто лет назад думали это, а сейчас думают вообще другое, поэтому все это полная ерунда, Истины не существует. И миф состоит в том, что, э, что наука якобы постоянно, кардинально меняет свои взгляды. Ну, то есть какой-то радикальный э, подход э, Куна или ну, не, не могу вспомнить у кого какой подход на память. То, что э, одна парадигма вообще полностью вытесняет другую. Ну, что неверно, так как Конечно. есть твердо установленные факты. Конечно. На самом, на самом деле это очень редкая ситуация. Я вот, честно говоря, даже сходу не могу вспомнить большие, какие-то крупные исследования какие-то крупные открытия очень редко полностью перечеркивают все предыдущее. Например, э, открытие, так относительности вовсе не, пере, не, пере, не перечеркнуло механику Ньютона. Да, она как бы, это просто, она ее в себя вбирает, как частный случай просто. Например, если мы возьмем биологию, то, друзья мои, мы, мы все пользуемся номенклатурой, которую разработал Карл Леней почти 300 лет тому назад. Абсолютно благополучно. Жор, Жорж Кюе 200 лет назад там предложил ряд э, терминов. Например, тип разделил всех животных э, в, на э, позвоночных и без позвоночных. Ну, кстати, не совсем как в равноценной категории, ну, потому что позвоночные – это несколько десятков тысяч, а без это несколько миллионов. Э, мы этим пользуемся по сей день. Э, та, тот же самый дарвинизм, то есть, э, кого... Э, к, э, когда он появился, он, он не стал перечеркивать все, что было до него. Он наоборот вобрал и попытался объяснить. Например, современная синтетическая теория эволюции она не перечеркивает классический дарвинизм. Она его вобрала, вобрала в себя генетику, выбрала в себя еще несколько других областей, ну, там, молекулярный биология, ну, понятно, э, родственные области, она все, все их объединила и э, сформировалась в современной синтетической эволюции, которая не противоречит тому, что было ранее. Она, наоборот, самая совершенная на сегодняшний день биологическая теория. Я думаю, что это можно сформулировать еще так, что новые теории, как правило, уточняют старые все больше и больше. То есть идет процесс уточнения и когда сего, вот в сегодняшнем мире что-то новое появляется, какая-то новая теория или философия, перед ней встает просто гигантская база эмпирических данных. И она, если она создается, она создается уже под эту базу, и она все это должна объяснить, иначе просто она, ее не, просто не будет смысла тогда заменять старую на, на новую. А я вот хочу задать вам вопрос. Вот очень часто как раз вот в свете вот этого вот разговора про науку, что наука меняет кардинально, все ломается, приводит такой пример. Вот как, как бы вы на него ответили? Говорят, ну вот вы видите, вот там сто лет назад или когда считали, что есть теплород, а теперь нет. Ну потому что учиться ⁇ это меняться, как сказал Сахар. Да, ну, то, то есть аргументация здесь идет как раз такая. Представляете, был целый теплород, а теперь его вообще нет. А, ну не сто лет, а... Пораньше. Ну, две таких вещи было. Эфир, теплород. Эфир, эфир и теплород. теплород. Все. Ну, я бы ему просто этому человеку показал противоположных примеров там с десяток. Ну, ну а что эфир? Эфир это нормально. Предложили эфир, провели эксперимент, не смогли подтвердить, отказались. Все. А в чем косяк здесь? Нет? Методология сработала. Ну, то есть, человек говорит, вот был теплород, теперь его нет, он просто экстреполирует это на всю сразу сферу и говорит, значит, везде так. Нет, это логическая ошибка. А он разве был? Это была не, не теория того, что, возможно, он есть, или просто какие-то белые пятна были, которые не могли пока доказать опытным путем, и вот их закрыли, грубо говоря, там, теплородом, эфиром, флагистоном или еще каким-то словом. А когда уже там техника или знания человека дошли до этого уровня они смогли понять, что это все ерунда. Э, нет, на, на основе эфира и теплорода можно было делать даже конкретные вычисления, они были правильными. И Но они до сих пор сохранились. Но не, некоторые формулы, вот формулы э, термо, термодинамики, они же вполне сочетались с теплородом. Верно же? Нет, ну, сочетались это одно, а было доказано существование теплорода. Ну, стоп, стоп, Кирилл. Они сочетались только потому, что человек, который писал вот эту теорию под теплороду, он был с ними знаком просто, и он их... И поэтому они и сочетались, потому что они были уже известны на тот момент. Вот я прочитала в Википедии, что теория теплорода, вернее, не теория, а как раз а гипотеза была предложена Лавуазье, но когда провели испытания, ее развенчали и все. А, Собственно. Думаю, стоит этому товарищу почитать. А что, в чем проблема-то? По, почитать Квасникова, ученика Боголюгова. Боголюгова. который, ну, вот, курс термодинамики он гудит, читает, он там дает конкретные примеры в своей книги. Ну а скажите, а можно ли так сказать, что, то есть? Ты говоришь ли вон, что человек, который придумал теплород, то есть Лавазье, да, что он знал, значит, термо термодинамику? Ну, на но настолько, оно... насколько это тогда было известно? Да, и... но и, получается, что его гипотеза она в принципе не противоречила уже тому, что было, и поэтому от... я что стараюсь сказать, что отмена гипотезы теплорода тоже являлась по своему уточнением, а не перечеркиванием. Да, это и было так и произошло. Но я еще хочу здесь добавить к этому мифу, что э, лично для меня, если эмпирически не доказано, то я за собой оставляю право подвергать сомнению. Как бы я скептик в этом вопросе. Пять по скептицизму. А я бы хотел у вас, наверное, спросить и как бы уточнить. То есть получается, теплород, он рассматривался в рамках физики, же правильно? В рамках физики. В рамках физики. Но еще существуют такие предметы науки, как химия. И нужно иметь химическое подтверждение данной физической гипотезе, правильно? А химия по прошествии времени, собственно, не нашла ничего подобного, что пыталась объяснить физика. То есть физикам, математикам, с точки зрения математики, все может сходиться, но просто этого нет. Это физически нет. Если насчет химии, тогда надо будет вспоминать и алхимию. Замечательно. То есть как бы э, все гипотезы алхимии... Современная химия развенчала на этом, собственно... Вы просто сказал, что надо было проверять сочетание химии, а ну тогда не было каких-то развитых... <смех> развитых методов. Именно, именно поэтому мы и можем сказать тому, кто задает нам вот этот вот вопрос что современная наука оперирует данными физики, химии, биологии и в совокупности научное знания э, нам представляет довольно убедительную адекватную картину мира. Ну, ну так он что говорит вот эта убедительная картина мира убрала вот э, теплород так он же эксциполлирует на все, ну да, то есть, он то есть сказать, у, него, что... у него претензия другая, тогда, мол, ошибка. Тогда он говорит, что тогда мол теплород был такой же убедительной картиной, какая у нас есть сегодня, и что сегодня на самом деле все это можно вдруг внезапно перечеркнуть. В... Что, я, что, что я бы убедительной? ему ответил? Опытный Она не был... доказано, да. значит не А нет, а на, на это мы ответим. Представьте нам альтернативу. Будет альтернатива, мы откажемся от всего, о чем мы сейчас говорим. Если будет более убедительная альтернатива, которая сможет объяснить еще больше, чем то, что может объяснить наша современная картина мира, наша, наша наука. Ну, у нас сегодня тоже есть теории, которые мы, как бы, мы ими оперируем, но они еще не, наш... не нашли э, э, эмпирического подтверждения. Может быть, они и неправильные. Это это совершенно нормальная ситуация, когда э, теория живет какой-то период, прежде чем она подтвердится или опровергнется. Сам, главное, что она рано или поздно будет подтверждена. Ну, собственно говоря, кстати, на этой ноте можно перейти к ответу на следующий вопрос. Мы, в принципе, очень так подробно поговорили про науку. Не знаю, насколько вот систем системно получился разговор. Но говорить об этом действительно можно очень долго. В принципе, какие-то основные мифы. Вот мы четыре мифа рассмотрели. Очень часто у нас в обсуждениях вот В группе общества скептиков Поднимается вопрос про свободу воли И я давно хотел прокомментировать этот момент Сегодня вот он снова поднялся в обсуждениях Это какое-то время назад Был проведен любопытный эксперимент По нейрофизиологии который, Где люди должны были нажимать на кнопку Либо левой рукой, либо правой рукой И в этот момент значит, смотрели на то Что происходит у них в мозге и обратили внимание на то, что до того, как человек принял сознательное решение, там в 70% случаев, они могли сделать точное предсказание, какую, какую руку он использует. То есть попытка обратить внимание на то, что сознание на самом деле является просто наблюдателем, и что решение мы принимаем подсознательно. Вот э, Сэм Хэррис, например, уже не раз выступал э, и написал даже книгу на эту тему, вот с таким тезисом, что на самом деле... Свободы воли нет, потому что... И вот приводил в том числе в пример это исследование. Ну, свобода воли – это вообще, конечно, очень, все равно, в любом случае, философское рассуждение на сегодняшний день. Каких-то именно вот таких вот клинических испытаний, как вот мы сегодня говорили, нет. Все это пока очень такие предварительные исследования. Или, может быть, даже правильно сказать, в данном случае не предварительные, а еще не подтвержденные. Потому что, насколько я понимаю, исследование, исследование было проведено довольно серьезное с серьезным контролем, но у нас в результате очень часто возникают споры на тему того, что, а действительно ли наше сознание ничего не решает. И я здесь хотел бы сказать, что на самом деле этот эксперимент, он действительно является еще пока что только первым шагом в этом направлении, и критики по отношению к этому эксперименту много. Вот самая, с моей точки зрения, четкая критика очень, звучит очень звучит так – может быть, когда дело касается таких простых, случайных, ничего не значащих для нас решений, действительно решение происходит где-то там, вне сознания. Но когда дело касается каких-то более сложных вещей, в которых вовлечено планирование, в которых вовлечено принятие решения, отталкиваясь от каких-то более сложных вещей, очень может быть, что взаимодействие со знанием гораздо более сложное. В принципе, в статье в Википедии... Статьи, к сожалению, нет на русском языке Есть на английском Там neurophysiology of free will Называется статья Там изложена эта критика Там есть еще какие-то пункты Но суть состоит в том, что пока что Научного консенсуса по этому вопросу нет Это только первый шажок Ну, эксперимент Либета был в 97 году Прошло-то уже очень много 2008 год уже есть эксперимент В нет. этой статье говорится про эксперимент 2008 -го года проводили, ну эти эксперименты, ну проводят, точнее, уже довольно длительный срок. Если в эксперименте либита, там задержка была 200-300 миллисекунд, то потом уже разрешили там, секунды, не знаю, может уже есть десятки секунд. И тут, наверное, стоит говорить, ну вот многие люди интерпретируют на мой взгляд неверно о том, что если у нас нейрон перешел в определенное состояние, ну, или группа нейронов, как в этих экспериментах, то все, после этого баста полная. Вот, все, ты нажмешь либо правую кнопку, либо левую. Дело в том, что строгого детерминизма какая-то группа нейронов, ну, перейдет в состояние, строгого детерминизма там нет. По поводу такой критики я могу лишь сказать, что в функциональном РТ делается в разрешении, в лучшем случае, 128 на 128 пикселей. Когда у вас э, в мозге 70 миллиардов нейронов, у вас, мягко говоря, не очень э, хорошая разрешающая способность. Вы просто не видите э, с той точностью, с которой о, вы приблизи, при, приблизитесь к этому самому абсолюту. И 70% мне кажется вообще очень классным результатом для э, вот этого исследования. Давай гипнотизируй. Да, действительно, один из очень частых вопросов, которые нам задают, это «Расскажите про гипноз. Реален ли гипноз?» И мы решили вот сейчас коротко рассказать об этом. На самом деле гипноз – это реальное явление. Реальное, повторю. Гипноз – это реальное явление, но вокруг него, как, собственно говоря, вокруг многих таких вещей, много мифов. И поэтому я сразу же начну с того, что разобью миф того, что гипноз – это какое-то состояние, подобное трансу. На самом деле гипноз – это состояние очень повышенной концентрации внимания, фокусировки на чем-то одном. И человек, который находится в гипнозе, даже считается неправомерным назвать это каким-то измененным состоянием сознания. То есть, например, сон – это измененное состояние сознания. И сон является более измененным состоянием сознания, чем гипноз. Человек, который находится под гипнозом, это человек, который просто сконцентрировал свое внимание на чем-то одном. И в этом случае эффект, который происходит с сознанием человека, он, в принципе, может быть разделен на такие четыре очень широких категории. Это, во-первых, гипертрофированная восприимчивость, дальше очень усиленная работа воображения, также отсутствие внимания к органам чувств вплоть до того, что человек даже может не чувствовать прикосновения к нему в некоторых случаях. И также подавление исполнительной функции мозга, то есть подавление, например, критического мышления, способности планировать, способности рационально мыслить. Из такого определения сразу ясно, что мы можем разбить второй миф, который состоит в том, что под гипнозом люди якобы не могут врать. И во многих фильмах мы видим, что человека загипнотизировали, и он тут же сказал всю правду. На самом деле... Прямо противоположное верно. В состоянии гипноза человек как раз наиболее склонен что-то придумывать, потому что у него играет воображение, и малейшее, э, малейший толчок его в одну или другую сторону может повлиять на то, что он говорит, на то, что он считает. Более того, в, этот, в этом состоянии у человека теряется ощущение того, что с ним случалось действительно раньше, а что он только что придумал. И когда человек выходит из гипноза, очень часто он не может уже понять, что было с ним на самом деле, а что он только что представил. Память – это довольно, на самом деле, специфическая вещь, и многие люди, которые увлекаются критическим мышлением, практически одной из первых вещей, которые узнают про мозг – это то, что наша память крайне незавершенна. Вот гипноз этот факт только подчеркивает. И существует большое количество плохих исследований, плохой науки, которая демонстрирует этот эффект. В частности, очень многие уфологи проводят такого рода эксперименты, такие вот гипнотические сессии, когда люди рассказывают про то, как их там, как будто бы они пытаются вытянуть какую-то память о том, что их захватили НЛО, и они очень детально об этом рассказывают. И на самом деле это просто выдуманный нарратив вот в этом вот гипнотическом состоянии. Ну и также еще один миф – это то, что человек может вспомнить что-то, что он не помнил. И вот в фильмах это тоже очень часто используется. Вот человека ввели в гипноз, и он начал очень детально вспоминать реальные вещи. Ну, опять-таки, естественно, на самом деле этого не происходит. Человек не может вспомнить то, чего он не помнил. Он может разве что в этом состоянии додумать. Вот. Поэтому, поэтому гипноз... Вместе с тем гипноз – это вполне себе полезная вещь. И в медицине, а также в исследованиях научных она используется. И, наверное, самый яркий пример реальности гипноза связан с эффектом струпа. Эффект струпа – это классная штука. Фактически, это уже стандартный э, тест на нейрофункции мозга. И состоит он в следующем. Это вообще было исследование, которое было опубликовано в 1935 году. С состоит он в следующем. Человек, человеку дают читать слова, но просят называть цвет, которым написано слово, а не слово. То есть, например, представьте, что у вас написано голубой, но написано красным, и вам нужно сказать красный. И вот что было обнаружено, там, естественно, были контрольные группы, которые читали там э, несколько форм эксперимента, где света не было, или где цвет был не словами, а просто э, точечками. Так вот, в случае слов у человека возникала измеряемая задержка, потому что мозгу нужно было вначале обойти семантическое значение слова э, и сфокусироваться на цвете. Это всегда приводит к неизбежной задержке. Эта избежка несознательная, человек ничего не может с ней поделать вообще. И это настолько надежный эффект, что он даже использовался в спецслужбах для того, чтобы выявлять шпионов. То есть, например, если человек не знает китайского, то у него эта задержка будет отсутствовать, потому что он будет сразу назвать просто цвет. А если он знает китайский, то мозг будет обходить семантическое значение слова, задержка появляется, ага, значит шпион, значит он знает, например, китайский. Что было сделано в 90-х годах? В 90-х годах доктор Амир Раз, он провел эксперимент, где он внушал. Были отобраны люди, которые очень внушаемые, потому что не все люди одинаково подвержены гипнозу. Здесь требуется определенный либо склад характера, либо какая-то нейрофизиология. Внушаемым людям было, они, им было гипнотически внушено, что язык, который они знают они не понимают. То есть им, например, вот вы русский человек, вам пишут русское слово, и вас гипнотизируют, что для вас это просто билиберда. И впервые за всю историю работы с этим эффектом, этот эффект можно было убрать. То есть он убрал этот эффект у определенного процента испытуемых. И этот эксперимент показывает, что гипноз это вполне реальное явление. Поэтому, чтобы подытожить всю эту историю, есть несколько мифов гипно вокруг гипноза, которые заставляют людей, которые знакомы с ноку сомниться в этом явлении. Кстати говоря, в том числе здесь играет роль то, что есть такое понятие, как сценический гипноз, когда точно так же вот фокусник выбирает особо впечатлительных людей и дальше производит с ними всякие манипуляции. Пасторы различные религиозные используют те же самые ловкие экстрасенсы. Цыгане также используют особые трюки, таким образом вытаскивают у вас деньги, вводя вас в заблуждение каким-то образом. А также всякие люди, которые ходят по квартирам, и предлагают э, купить какое-нибудь барахло ненужное, э, там методы не совсем гипноза, но э, чего-то похожего. Э, то есть они используют, например, э, быструю речь для того, чтобы запутать вам мозги, чтобы у вас перегрев случился, и вы перестали контролировать себя. Совершенно верно. На самом деле, даже когда люди просто э, попадают под влияние очень харизматичного лидера какого-то, Процессы, которые происходят у них в мозге, очень похожи, а в некоторых случаях даже идентичны ситуации, когда человек находится под гипнозом. Так вот, поскольку таких, таких, многих таких вот мифов очень много, то у многих разумные люди, которые вот знакомы с научным методом, они сомневаются в реальности гипноза. Но на самом деле это действительно просто мифы. человек не может при помощи гипноза восстанавливать память, он не может говорить только правду, это наоборот просто очень сфокусированное внимание на каком-то одном объекте, и в этот момент у человека отключено критическое мышление и очень гипертрофировано воображение. И э, медицинский гипноз используется в науке для исследования нейрофизиологии мозга, например, вот этот эффект струпа, вот этот эксперимент с эффектом струпа, он ведь показывает о том, что определенные проценты людей, вероятно, как-то по-другому немножко устроены связи в мозгу, как-то вот по-другому они действуют. Это какой-то процент популяции, но тем не менее он дает нам какое-то направление для будущих исследований. Uh, и также было показан, гипноз был показан, показал свою эффективность в качестве, например, каких-то медицинских uh, ситуаций, особенно связанных с болью. И известны в истории хирурги, такие как, например, Джеймс Брайд, uh, который и на, придумал название «гипноз», сам, сам, сам термин, который использовал реально в качестве обезболивающего. Это, в принципе, работает. Uh, так что вот такая вот история. А что насчет гипноза там в телешоу, где люди ведут себя неестественно там для увеселения? Это, это же не является да? Ну, то есть скорее, это скорее полуартистическое. Такое, да, да, то есть все-таки сценический гипноз и вот именно медицинский гипноз это немножко разные вещи. И, как правило, человека очень трудно ввести гипноз против его воли. То есть это можно сделать, обманув его, например, ну вот как Илья привел пример какой-нибудь там цыганки или какого-нибудь ловкого продавца, он фактически может вести человека в состояние вот близко к гипнозу, когда он рационально не мыслит. Но в целом это должно быть волевое усилие самого человека. Вот. И это, здесь, здесь очень трудно сказать, что, например, человек прям в состоянии гипноза или он не в состоянии гипноза. Это тоже такой спектр определенный. Ну что ж, и мы подходим к нашей рубрике завершающей, которая называется «Тайное знание». В прошлый раз у нас на нее не хватило времени, а сейчас мы к ней возвращаемся. И, друзья, снова ставим тот самый отрывок в надежде, что кто-то его отгадал. То есть, в конечном счете, получается, что все, вся наша вот народная медицина, она, целительство построено на том, чтобы человек умел на каждый день подпитываться жизненной силы. Никто не отгадал. Прежде чем сказать ответ, немножко потяну и скажу, что смысл этой рубрики, кроме просто развлекательного элемента, состоит еще в том, что, мне кажется, скептикам, в общем-то, людям, которые занимаются этим активно, полезно знать разные имена для того, чтобы просто, когда они слышат, что их, например, родственники или друзья говорят, например, «О, вы знаете, я слушаю такого-то, такого-то деятеля», уже хорошо знал, что не совсем это правильная информация, не совсем это научный деятель. В данном случае речь шла о... Володарском. Что надо сказать, что это не тот Володарский, да. который озвучил фильмы. <laughs> это не тот Володарский. А, разве это не тот новинитый переводчик. Надо ставить... Э, а нет, это не тот переводчик. Да, это... Как? Но, собственно говоря, то, что это не тот переводчик, я думаю, было ясно из того, как звучал его голос, не похоже. Да, это некто Борис Иванович Володарский. Мы в предыдущей... В одном из предыдущих выпусков, когда мы общались с Сашей Мешковым, я упоминал по поводу лингва-фриков и по поводу того, что самурай — это на самом деле воин с Амура. С Амура я. Вот это как раз фантазия Володарского. Он очень... Его в интернете называют Алтайским старцем, иногда Алтайским мудрецом, хотя то, что он говорит, в общем-то, ну, очень сомнительно может считаться мудростью. А, придерживается он как раз вот концепции общественной безопасности, вот этих всех вещей КОБ, там, а, по-моему, даже КПЕ, употребляет какие-то такие вещи и, ну, и просто рассказывает много про всякие энергетические там штуки, про близость к Земле. Ну, в общем, вот то, что вы услышали, как раз такое вот народное целительство помноженное на все остальное, то есть эклектичность полная. Да, КОБ, КПЕ, настоящий Алтайский чудак. И там, что любопытно, у них очень много фильмов. Если вы поищите это имя просто на YouTube, естественно, на YouTube все есть. Вы увидите там, одет он обычно, ну так вот, как-то вот в какой-то грязной куртке, еще в чем-то. У него есть такие же вот друзья, такие же вот мужики сидят. И когда ты видишь скриншот просто видео... Тебе кажется, что, ну, ну кто этот Чуваки сидят, наверное, какие-то там пьяные анекдоты рассказывают, включаешь, они начинают глубокомысленно рассказывать про то, что образование в школе неправильное, что хронология неверная, что русский народ уничтожает. И это такой, конечно, небольшой Жидомосоны. слом шаблона. Давайте выпьем ну, а за это. Уничтожают, но мы пока еще здесь. Кстати, а тезис рубрики можно к примеру сделать зная врага в лицо». Ну что ж, а теперь, друзья, посмотрим, знаете ли вы этого врага в лицо. Чтобы долететь до звезд, достаточно сделать летающую тарелку. А ее можно сделать приблизительно через месяц после включения рубинового, рубинового генератора. А еще раньше, через неделю, уже можно будет на браслетах летать. Вот такой замечательный деятель. Друзья, постарайтесь узнать, кто это. Эта личность, на самом деле, чуть-чуть более знаменитая, чем Володарский, так что я надеюсь, что кто-то отгадает. Ну что ж, спасибо большое, что были с нами. Сегодня был э, длинный выпуск. Благодарим вас э, за ваше внимание. Да, спасибо вам, что комментируете нас. Э, ставьте палец вверх. Э, подписывайтесь на наш канал обязательно. Всего доброго. Продолжаем ждать, пока снимут хороший фильм по Mortal Kombat. А мы желаем вам всего доброго. До встречи. До свидания.